Так, еще короткий эфир. Кто может быть коучем и кто может сегодня уже зарабатывать достойные деньги, помогая людям? Я в онлайн-бизнесе, в онлайн-образовании уже более 10 лет. Как психотерапевт, психолог, психодиагност работаю уже более 20 лет. Поэтому опыт проведенных наблюдений за тем, что происходит в мире, как вы понимаете, у меня есть. Итак, смотрите, сегодня люди... И не только сегодня, вчера, позавчера, год-два назад проходят массу тренингов для того, чтобы получить сертификацию коуча. И это правильно, потому что там обучают экологичности, обучают, как грамотно вести продвигающие вопросы, чтобы не втюхивать человеку свои убеждения, потому что у нас у каждого есть свои... Спасибо большое за ваши сердечки. Привет-привет. Так вот, наши с вами убеждения, наши с вами тараканы мы транслируем на других людей. Поэтому я согласна сто процентов, 200%, 300%, 500% с тем, что необходимо проходить такие специальности, как коуч и получать дипломы, сертификации. Однако, хочу вам сказать, друзья, что у многих коучей дипломов стопочками лежит, но они не работают. Они боятся. Они продолжают обучаться в каких-то тренингах, курсах. Они пытаются создавать свою какую-то активность на своей странице. Они подписчиками занимаются, продвигают эту страницу. Короче, ну, типа блогерствуют. Они толком не понимают, что они делают. Просто им нравится там выступать, где-то быть там в соцсетях. Так вот, я хочу вам сказать маленький секрет. Одна из недавних моих девушка, которая была на консультации, она говорит, а неужели я могу людям помогать и зарабатывать на этом деньги? Конечно, ответила я. Значит, смотрите, у каждого из нас есть опыт, который мы получили, вложили туда нервы, здоровье, деньги, да? Бессонные ночи. И мы получили результат. Верно? Кто согласен, поставьте плюсик. Спасибо за ваши сердечки. Угу. Есть те люди, которые в нашем окружении, они смотрят и думают, боже, боже, вот мне бы так. Мне бы так выступать активно и смело на аудиторию. Мне бы вот так легко людей организовывать. Или там мне бы так учиться, мне бы так договариваться с детьми. Мне бы так выстраивать отношения с мужчинами. И так далее. У каждого из нас есть опыт который вы можете передать другим людям. И еще раз напомню, если вы знаете на 10% больше других людей, вы уже обязаны брать за это деньги. Именно обязаны. Я так специально говорю, потому что люди не понимают, что опыт приходит через большие потери, опыт приходит через взлеты и падения, опыт приходит через слезы. А вы просто так многие раздаете свои советы налево-направо. У кого такое есть, поставьте, пожалуйста, единичку. И я это вижу в консультациях, когда работаю с вами. Я вижу ваши уникальные стороны, я вижу ваши качества характера, я вижу ваши принципы, ваши, ваши грамотные подходы к жизни. И я удивляюсь, почему вы до сих пор не продаете себя как коуч. А теперь смотрите. Я сказала вначале про то, что нужно проходить, желательно проходить, желать, не нужно, а желательно проходить программы, где вы получаете сертификат. А можете пройти уже сразу у мастера, который покажет вам четкую позицию, четкий алгоритм постановки вопросов и как человека довести до результата. Это, как вы понимаете, я которая уже имеет медико-биологическое образование, NUP-мастер, коучинг, кучу сертификатов. Но я вам скажу, что эти сертификаты имеют значение постольку, и поскольку До тех пор, пока вы не начнете работать, вы не пройдете этот опыт, эти сертификаты, засуньте себе, друзья мои, в одно место, понимаете? Вот я за то, чтобы быть собой, быть открытыми, быть натуральными. Так вот, смотрите, если вы чувствуете в себе силу, энергию, которую вам некуда девать, вы сливаете эту энергию, объясняете что-то людям, поднимаете, организовываете, вы можете пойти ко мне в программу и через месяц, максимум два, зарабатывать уже сотни тысяч рублей. Да, да, и так же, как я, вот путешествовать по миру и тут вот так вот выпендриваться. Хотя я, это мой стиль жизни, я посетила уже более 20 стран за счет этой работы в, в, коуч, коуч, в коучинге, в наставничестве. И сейчас, особенно в это время, важен вот этот тренд коучинг-наставничество, потому что люди переелись, уже объелись информацией с курсами, какими-то... Какими там, не знаю, консультациями. Уже устали люди, людям хотят, люди хотят результатов. А кто результат даст? Тот, то знает, как пройти, обойти вот эти тропиночки, вот это вот, вот обойти эти кустики, колючечки, понимаете? Вот, кто вас выведет на дорожку? Тот, то прошел уже. Именно поэтому, знаете, как сказал бы мужчина, не, а идите в в эту самую, диагностическую ко мне консультацию, идите в программу, выстраивайте, чем вы можете быть полезны людям и смело выходите в мир, потому что сегодня в мире, особенно вот наблюдая за людьми, здесь Америка, Франция, Канада, Чехия, Бразилия, сейчас с людьми знакомлюсь, Испания, э, немного России, Украины, совсем чуть-чуть, основная масса людей, это люди из разных стран, и они оказываются такие же, как и все мы. Они нуждаются. В консультациях, в поддержке, в коучинге, в наставничестве. Мы все одинаковые. Мы все хотим быстрее выйти на результат. Мы все хотим выйти замуж за качественного человека. Мы хотим найти себе любимую женщину, не какую-нибудь стервужу. Мы себе хотим зарабатывать больше денег. Мы хотим... Ну чего мы хотим? Мы хотим свободы, мы хотим радости, любви. А не сидеть в зомбоящиках, которые э, грузят нас э, войнами, ковидом и так далее. Ну, про ковид я вообще не хочу говорить. Здесь его нет, по-моему. Маски иногда дают. Вот когда приходишь в ресторанчик, этот столовую такую огромную. Кстати, кормят. Блин, вообще я такого не Я столько объездила, меня уже ничем не удивишь. И мясо, и рыба, и морепродукты, и, и фрукты эти экзотические. Боже, я тут просто, я тут просто, не знаю, рай какой-то. Море такое чистое, Атлантическое. А Карибское, а Карибское море какое. Атлантические океаны, Карибское море чуточку отличаются тем, что ну, потом расскажу кому интересно так чем будут лекаться поэтому мир идет вперед люди постоянно хотят движения развития но так мы устроены что наш мертвый мозг боится и мы тупим как я не знаю как поэтому вы можете зарабатывать миллионы рублей я за это время вот пока я здесь я отдыхаю я посетила кучу экскурсий накупалась в море я провел, провожу каждый день консультации, 30-40 минут. Мне это не тяжело. Я села, присела вот так вот где-то под пальмой или там где-то в трансфере, пока еду на экскурсию. Я провела консультацию. Вчера поехала, женщина у меня подслушала, говорит, я подслушала вас, э, а я тоже к вам хочу. Я вчера продала еще, еще один еще одну программу. Ну, вернее, вчера две продала. Вчера зашла одна коллега, коуч-психолог и еще одна зайдет чуть завтра, наверное, или послезавтра. Я уже, когда приеду, запущу ее в группу. То есть, понимаете, когда вы находитесь в этом потоке, когда вы знаете, кому вы и что вы и как вы, вы этим живете. И это является уже ну, как бы смыслом жизни. По крайней мере, я про себя говорю. Поэтому, если я знаю, чем я могу помочь, если я веду людей в достаточности до результата, в том, что знаю я, то вы также можете это делать в том, что знаете вы. А если у вас еще какие-то есть хиллеры, Э, там регрессология, корологи, если вы чем-то еще обладаете, ну, будете заполнять это модными какими-то фишками, потому что они люди тоже повернуты на это, они учатся, учатся, без конца учатся, только не знают, где это применить, да? Поэтому кто может быть коучем? Да любой человек, который обладает знаниями, опытом, у которого есть амбиции, который хочет путешествовать по миру, который хочет зарабатывать достойные деньги, помогая людям, точка. Как это сделать? Вэлком на консультацию, в теплинке есть куча подарков. Приходите, очередь уже записана, да, аж на начало декабря. Вот так вот я нахожусь здесь, и у меня очередь. Потому что я провожу каждый день эфиры, потому что я каждый день делаю сториз, потому что я делаю рассылку по той базе, которая у меня пришла, потому что я регулярно работаю, и при этом я кайфую. А что вам мешает? Некоторые говорят, ну, я не знаю, ну, я не знаю... Я, наверное, еще не готова. Ну, не готова такие. Сидите дальше там, где вы сидите. Будьте готовы приходить, не ко мне, так к другому человеку. Потому что, напомню, жизнь идет сейчас. Она уже идет, понимаете? Он вот сейчас вот пойду... Боже, какое море бирюзовое. Прям бирюзовое, понимаете? Вот бирюза сплош... Вот не зеленое, не синее, а бирюзовое. Это вам Атлантический океан. Короче, пошла я купаться, потому что завтра я уезжаю уже в Киев, все. Ну, хотела остаться здесь, кстати, но там есть дела, которые я не завершила. Но, наверное, сюда позже приеду. Узнала очень много интересного, как в Доминикане можно жить, какие здесь сцены. Но, конечно, 30 градусов круглый год, ребята, это, это сказка, это рай. Да, я теперь понимаю, почему люди, которые смелые, которые делают что-то, и не... Они зарабатывают и живут человеческой жизнью. Я вас люблю. А те, кто подсоединился, скажу вам, что даже если вы занимаетесь сетевым бизнесом, об этом отдельно буду, проведу эфир, у вас есть какая-то определенная тема, которая людям помогает. Помимо того, что вы набираете людей по сети, строите бизнес, вы можете делать еще другие вещи, очень полезные, и зарабатывать на этом тоже миллионы. Хотите, расскажу в следующем эфире, расскажу. Так, Можете посоветовать, какой... Университет в Украине с хорошим факультетом психологии. Отвечаю вам. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, вам нужно пройти НЛП все, все, все модули. НЛП практик, НЛП мастер, НЛП тренер. Достаточно даже дойти до НЛП мастера, чтобы вы стали хорошим специалистом. Психология затягивает в самокопание, психология затягивает в разборы с собой, копаем, копаем, копаем, копаем. Хорошо, Вита, расскажу, да. Мы копаем, копаем, копаем. Кстати, в телеграм-канал заходите, пожалуйста, я там больше и более детально разбираю. Уже люди, которые приходят через чат-боты и телеграм-канал, там, во-первых, подарков получают целую кучу, как вам правильно себя продвигать. А с другой стороны, я уже более детально разбираю те, которые пришли ко мне в Телеграм-канал, какие-то конкретные под каждого из вас фишечки. Поэтому, конечно, что за один раз, за два раза не зайдет информация. Поэтому в ТП-Линк есть переходы. Переходите, пожалуйста. Будем двигаться дальше. Вот. А по поводу по психологии. Значит, ну это мое видение, мое наблюдение за 25 лет. Ну, где-то 25 лет у меня уже психологии. Значит, имея медико-биологическое образование, работая уже многие годы и психодиагностики, и психотерапии, я только тогда начала быть по-настоящему психологом, полковым психологом, когда пришла НЛП. НЛП практика это было в Симферополе. Там серьезная работа проходит через установки, через подачу, я вторая, третья позиция, там много-много ну, всего. И только там я поняла, что мои образования ничего не значат, ничего не значит, потому что это закапывание, это, это, это лишняя трата времени. Поэтому, чтобы я вам порекомендовала? НЛП пройдите. Это где-то вам с годик, с усердной работы, ну, может быть, полгода, но очень активно, и тут же практикуйте. Параллельно, конечно, можете забросить свои документы в какую-нибудь университет куда-нибудь куда-нибудь лишь бы только диплом был да да да я не стесняюсь говорить об этом потому что теория от практики очень сильно отличается а НЛП это что такое НЛП Нейролингвистическое лингвистическое программирование НЛП это специалисты как, погуглите там найдите пожалуйста в интернете не буду сейчас на тратить время два предложения скажу Собраны все лучшие методы, которые работают в психологии в разных направлениях. Гештальт, анализ, психоанализ, короче, короче, короче, всякие-всякие разные материалы, которые исследовала Ричард, Ричард Бендлер. Короче, найдете в интернете, не буду сейчас тратить время. И они собрали все лучшие методики, которые работают и создали на научной основе в виде вот этих практик. Конечно же, почему я говорю, что коучинг – это, прежде всего, грамотная НЛП, экологичная, поэтому я говорю, что тот, кто приходит ко мне в программу, я сразу даю набор, вот, перечень вопросов, которые нам нужно с вами проводить с человеком, чтобы человек сам не впаривать, ему нужно сам, чтобы он дошел и принял решение идти с вами в ваше, ваше обучение. Конечно же, я использую в этих вопросах НЛП, но это экологичная НЛП, никто никого не давит, не манипулирует. Вот сейчас я вас манипулирую? Нет. Правда же? То же самое, когда вы заходите в программу, вы уже там обучаетесь практической психологии. Практической психологии. Потому что многих знаний полно, дипломов полно, но они не умеют продавать, они не умеют подать себя, они не умеют выложить пост, они не умеют задать вопросы людям. Понимаете? Здесь я даю вам и НЛП, и глубинные вещи по гипнозу, все, что я получила за время своего своего обучения, своей практики, конечно же, я даю это в своем звездном коучинге. Поэтому тот из вас, кто не имеет образования психологического, но хочет заниматься, пишите, заходите в диагностику, поработаем с вами, я узнаю, кто вы, что вы, чем вы. И вы можете сразу на практике стать практическим психологом. Почему? Потому что через консультации, индивидуальные консультации, вы узнаете практическую психологию, вы узнаете людей, их типажи, вы учите задавать вопросы, вы смотрите, что люди вам светят, и вы тут же понимаете, что пройдя там 50-100 консультаций, вы станете вот таким практическим психологом. Ну, конечно же, под, под наставничеством, потому что там нужно наговорить, навтюхивать. Мне приходят много людей на консультации, и программу я не всех беру, потому что есть люди, которые стоят на своем. Они вот тупо вот делают то, что они делают. Гордыня них, блин, бьет. Они с собой работать не хотят. Ну, потому что они так все знают. А психолог, в по моем понимании, врач, психотерапевт, это тот человек, который прежде всего должен работать над собой. И когда, и чем больше человек у себя выкопает этих убеждений ненужных, всякой, всякой нечистить, чем больше он становится сильным, уверенным. И тогда только мы имеем право идти в мир к людям. Понимаете? Поэтому часто говорят еще. А вот мне... Хочется работать с отношениями, но у меня у самой отношений нет. У кого такое есть? Отвечаю вам, коученька, отношениям. Секрет вам рассказываю. Заходите ко мне в программу, вы ну или к другому человеку, неважно. Берете все, что касается вас, прорабатываете себя по отношениям, например, и тут же фокус внимания на Тех людей которым вы хотите отдать эти знания вы взяли и тут же за деньги продали и за время пока вы взяли и отдали вы естественно что нарабатываете опыт запоминаете одну и ту же практику одну и ту же технику которые поработали с собой вы тут же отдаете другим людям понимаете и за это зарабатываете деньги ну что сколько я вам и сайтов накидала поэтому хватит тупить Почему я могу находиться в ноябре месяце в Доминикане и, читать, и проводить вам вот эти занятия, лекции, почему вы не можете? Чего вы хуже меня, например? Почему я могу зарабатывать достойные деньги? Очень достойные деньги. А почему вы не можете? Понимаете? Поэтому страхи, а вот идеальный образ себя, а вот то, что подумают, а вдруг я не так сделаю, а вдруг меня там заулюлюкать, да? Вот это именно тоже это прорабатываем. Сначала вы друг другу продаете, консультируете друг друга, друг другу продаете, а потом вы выходите в мир, как говорится, продвигаете свою страничку после того, когда у вас сложена уже картинка, кто вы, что вы для кого. Поэтому у меня была одна девушка такая красивая, прошла серьезные отношения, такие зависимые, и прошла очень много тренингов. Она говорит... Я хочу заниматься отношениями. но ну, у меня же нету семьи. Я же э, сама не замужем. Подождите, ты что, замуж собираешься отдавать? Вот ту тему, которую ты проработала в себе, вот ту тему ценности я, вот тут ты и даешь. А захочет ли пойти она замуж или нет, это уже вопрос другой. Так же самое, как у меня программа «И служанки в королеву» через сайт и знакомств, как найти достойных мужчин, научиться с ними коммуницировать, таким образом прокачать себя свою поведенческую гибкость. Я что, замуж отдаю? Нет. Я учу женщину быть личностью, быть гибкой, быть женственной, уметь говорить, уметь общаться, уметь парировать, уметь флиртовать, уметь просить у мужчин, отдавать. И заодно через сайты знакомств даю психодиагностику мужчин, Например, каких выбирать, каких не выбирать, подходит, не подходит. Все, всем в одном проходишь. И это что, получается, я что, замуж даю? Нет. Я учу женщину быть. Также и здесь, если у вас есть какие-то затыки в вашей теме, в деньгах, например, вы хотите прокачать тему денег. Прокачали, поработали усердно в тренинге, и потом же создали свою программу, как это делала я. Я помню, я уже проводила кучу всяких тренингов, а у меня что-то с деньгами напряг. Ну напряг и напряг. Я сижу сутками в этом интернете, провожу конференции, провожу вебинары. А у меня еле-еле говорю в теле. И что вы думаете? Я... Ага, спасибо большое. Жду вас на консультацию. А, я помню, я пошла к Ольге Ирковской. А, Ольге, Ольга Юрковская выступала... Сейчас она миллионерша, живет в Дубае. Девушка, молодая женщина с тремя детьми в... из Беларуси. Я, значит, помню, на конференции она тоже выступала, на той, которую я. Она со своей темой, со своей. Я пошла к ней тренинг. Я уже на третий день поняла свои затыки. Я тут же создала программу, ну я поняла про затыки, я это все сделала, я исправила, я проработала в практиках там и так далее. Я тут же создала программу. Я тут же создала программу, и у меня прям в раз в десять доходы улетели. Понимаете? То же самое у вас. Вот есть какая-то тема, которая у вас залипла. Идете, прорабатываете ее и создаете из нее свой курс, свою программу. Или просто берете человека в наставничество. Сегодня очень ценная тема. Не надо никакие курсы создавать. Берете в наставничество человека, берете с него, берете с него нормальные деньги, а это от 100 тысяч выше, и зарабатываете. Потому что курс – это курс. Человек зашел, не зашел, сделал, не сделал. А настало Вы ведете человека, вы поддерживаете человека. И поэтому люди платят вам за сервис. Почему сейчас ко мне люди приходят? Потому что они не только делают упражнения, там, создают свою программу, самопрезентацию. Они учатся продавать вот через вот эти коучинговые вопросы. Но они получают постоянную поддержку. У нас есть телеграм-чат, чат активности, где они пишут друг другу, обратную связь на их презентации на их какие-то статьи на, на еще на что-то они друг другу продают они друг другу она идет коллаборация друг с другом идет движуха а это, это люди это за это сейчас платят деньги поэтому спасибо большое наташ ой как раз тебя его как раз и жду наташ давай вперед из песни потому что я не знаю, как как же можно еще объяснять, блин. Так, короче, я пошла купаться, мне завтра уже уезжать. Я тут вам лекции читаю. Короче, кому э, пора уже взлететь и жить человеческой жизнью, э, welcome ко мне на консультацию. 29 будет разбор, более детальный в Zoom. Вы увидите, как я разбираю своих учеников. Вы поймете, что ожидает вас. Пущу вас в такую э, закулисье такой своей программы. Вот, посмотрите, как я разбираю своих учеников, и вы поймете, стоит ли стоит вам идти ко мне в программу. Это как вариант, какой я делаю, по сути, первый раз. Ну что, пошла я одевать купальник. И еще у меня сегодня обещанный эфир, как сетевикам создать э, наставничество и зарабатывать на этом миллионы рублей. Пока-пока.